Трем подписчикам и гостям я Джетли И сегодня мы снова будем издеваться над нашими волосами Я их только что осветлила То есть, ну, видно, в принципе, да, в принципе видно И для нашей экзекуции мы будем брать нейтральный корректор Вроде же корректор, да? Крем-краска для волос Хотя, знаете что, давайте выдуем весь тюбик Потому что волос у нас пока еще много, давайте этим пользоваться. Вот что у нас есть. И я не знаю, добавлять ли сюда синего. Я думаю, даже не надо, не надо добавлять, потому что он без аммиака, а синий, который у нас есть и фиолетовый, они на аммиаке. То есть, ну его придется добавить, если хочешь какой-то оттенок или цвет иметь. И добавляем сюда масло. У вас это может быть касторовое масло, где-то примерно капель 20. Или любое вообще, любое вообще масло для волос. То есть есть витамин Е. В аптеках продается. Есть витамин С, есть просто какие-то масла, есть репейные масла. И вот их можно добавить. Теперь мы все это размешиваем. я сегодня без перчаток, потому что надеюсь на то, что это действительно нейтральный тонер. Он убирает желтизну и, возможно, он выберет мне руки. Начинаем мы, как всегда, с затылка. Вот тут даже осталась моя старая краска это лореалевская краска, которая въелась синяя. Она действительно приятно очень выцветает, но вот цветает почему-то в зеленый. Я, конечно, особо ни на что не рассчитываю. То есть вряд ли оно меня, конечно, сделает супер прям белый. Но вдруг... Вдруг случится чудо. И без безымянка мы станем белоснежками. Белоснежными. Не в обратную сторону только. Так, и теперь, по идее, надо сидеть 40 минут вот с этим всем. Я, может, посижу даже побольше, оно, конечно, не будет действовать уже. Но чтобы наверняка... Пока надо удостовериться, что промазано все. И пойти мыть руки короче у меня цвет типа под дневным освещением он белый, а так он немножко желтоватый, но я им довольна, потому что скрыл, по крайней мере, смягчил все переходы типа синего и фиолетового. это вот ну вот так вот видно, да вот. и в принципе в принципе все все хорошо. в общем опыт прошел успешно, ставьте лайки, по... ставьте лайки, подписывайтесь на канал Жмите колокольчик и до свидания.